рецессия в США не означает, что рынок будет падать. Тут ведь прямой зависимости нет. Все ожидают этой рецессии. Мы все понимаем, что скорее всего цифры по второму кварталу будут еще хуже, цифры по третьему кварталу, возможно, еще будет хуже. Америка так или иначе скатывается в рецессию. Но вопрос, что такое рецессия? Рецессия – это темпы роста около нуля, но это одна ситуация. Ну, не смертельно, это нормально. В конце концов, давайте честно, экономика она же у нас с вами циклична. И если какое-то количество кварталов из-за высоких ставок мы увидим с вами нулевые темпы роста, но ничего трагичного в этом нет. Если же мы увидим отрицательные темпы роста, значит, говоря, увидим действительно падение экономики на 2-3-4%, вот это другой клинкор рынки могут и попадать. Почему? Потому что это принципиальное падение дивидендной доходности компаний, аналитики начнут пересчитывать мультипликаторы, вот тут уже жди беды. Поэтому надо смотреть как бы в вглубь, а не просто рецессия. Рецессия – это общее слово.